Валв, пожалуйста, почините это. В бете 2 появился очередной баг, который позволяет крашить игры, причем даже в соревновательном режиме. И эти игры даже не будут записаны на ваш аккаунт, как будто бы их и не было. Все, что нужно для того, чтобы крашнуть сервер, это просто купить линку, повесить ее на тиммейта и сразу же продать. После чего тиммейт должен прыгнуть к врагам, чтобы эту линку чем-то сбили. И как только линку сбивает соперник, сервер крашится. Для того, чтобы провернуть этот баг, нужно обязательно быть подключенным на валловские сервера. Потому что если вы попробуете провернуть этот баг в пробе героя, то у вас попросту Dota.